Ниука! Бишся на Thank yeah. you. You come Freddy Shay, Freddy Shay, but Слип, как лип, как лип, Thirty. <makes noise> <makes noise> mm hmm. Hmm. Hmm. Я yeah, не Копки okay. Копки Не well, I'm Я плавлю. Я плавлю. Tem meu Nie mam jedną.